Это да. А куда он нас привел? Да, чуть не упали, блин Но он меня сюда привел Все, переночевали в этом замечательном месте Вон там наш дом был Прохладно, конечно, но Что поделаешь, зима Там готовили осаду а вот сеньор, который нас привел и достаточно экономно дал все необходимое. В общем, мы в порядке. Едем в старшую дельважку. 4 градуса тепла. сеть там когда я развернусь ого чел паритов но Это Лондрес? Не знаю. Или Беллин? Ни хрена не написано. Нет, Лондрес дальше. Лондрис. Это уже Лондрес. А, да? да? Интернет появился. Поехали мы Лавирусу. Приятный город Чистенький И среди гор Вот тут они живут А живут собственно от туризма Очень много людей приезжает по туризму Ну и цены тут дорогие вот недалеко от города Белем, который Катамарка, провинции Катамарки, вот по дороге ехали и увидели такое вот странное строение. Но, скорее всего, тут молятся. Он у них стоит Верхин Мария и Сан-Экспедито, это святой, который для путешествующих. Вот и такое вот неплохое местечко. Чтобы помыть цепь, смазать ее и перекусить с видом на миллион. Такой гараж. Хорошая рыфухия, чтобы укрыться от дождя, если вдруг что. Сейчас не сезон, реки высохли. Но высота гор Анды, конечно, впечатляет. Сейчас надо пойти наверх подняться, посмотреть, что там домашняя кухня. Есть консервы, есть колбаски. Сейчас похаваем с молочком. Что тут надо? Ну, Китаец везет. 120-130. Хорошо, едем. Сан клементы детужу. Нет. Тафи куда мы едем, но еще осталось 240 километров от этого места. Ну, я думаю, сегодня проедем. Тем более дорога такая шикарная. Хочется везде останавливаться и фоткаться. Прекрасно. Вот тут люди живут. Вечно любуются красотой. А может, она им уже надоела? Они на море хотят. Кактусик. Давайте за ним посмотрим, что здесь есть. А да. Мария католическая. Люди деньги оставляют. Наверное, чтобы ухаживали за место. Я так предполагаю, не данжи они ей дают, правильно? Святыня. Аргентина очень католическая страна. Не, ну классно. Ай, колючки, осторожны Ну, в принципе, не так и высоко. Кактусы растут. Колобка ты нашел, да? Да. А это ты не нашел. Вот это молоко не будем, молоко будем шоколад. Вот, шоколад. Растопить шоколад с молоком. Вообще а классно кататься зимой на мотоцикле по Аргентине, да? Еще бы руки не умер. Было бы вообще ничто. Так, это надо выкинуть. Все, то есть только колбасу. Да? А чай. Ну а как ты собираешься растопить? Зачем алкоголь заварить? Толки на шоколад. Я думаю, мы 240 быстро проедем. Все, пообедали, выезжаем. 237 километров. Садись. Все, место чистеньким оставили, как всегда. Просьба, ну, красавчик? С нами хочешь поехать, да? Ой, ты лень, ну что ты делать? Ну, не могу я тебя забрать, у тебя шлема нет. Ну нет у тебя шлема, родная. счастливая здесь смотри сколько у тебя раздолье зачем тебе с нами ехать тоже а? надо нашли собаку посреди ничего ой коллит коллит пока